Сильные стороны такого человека – это исследователь, он более гибкий, пытается подойти с разных точек зрения, найти разные решения, новизна мысли, новизна действия. Он веряет своему интуитивному восприятию, своим идеям доверяет больше, чем тому, что принято в обществе. Вот у вас так принято, а я вот узнала, что что-то не так. То есть он уверен в своих способностях, он уверен в том, что он может, пытается их продвинуть, как-то реализовать. Человек, который чувствует свою возможность, лаврируемость, комбинаторность, не боится нового, не боится трудностей, То есть они будут его только стимулировать, находить какие-то решения помощью его интуиции. Он, кстати, будет способен уделить внимание даже мелочам, несмотря да, на свою интуицию. Как правило, тихий, не сильно вовлечен в отношения с людьми. Но ценит талантливость, ценит неординарность. Кстати, почерк, который я подобрала, их вообще с личными отношениями, это их слабая зона да, как-то прочувствовать зону, вот люди, которые утекают у да, тебя между пальцев Женщина все-таки больше нужна нам какая-то конкретика, какая-то надежность, там, даже если разные психотипы брать, там, ну и так далее, все равно это нужно. То есть, он не сильно, это, его, это их слабая вообще сторона. Они действительно ценят талантливость, они ценят неординарность, есть, такие люди, они, как люди, интересные. Не психолог, не умеет проявлять свои чувства, не умеет. Она требовала от него вот этих чувств, она требовала от него это внимание к себе, потому что важно, потому что есть только я и есть только мои чувства. И воспринимала его вот эти абстрактные какие-то мысли идеи, как внимание к себе, как невложение к себе и требовала внимания всяческими способами, так как натура эмоциональная и энергия идет не в ту русло, то, естественно, и скандалы были на, на этой почве, то есть это не просто так, как ты золочную посуду не помыл, а именно с таким подтекстом, что повышая на него голос, это же привлечение внимания к себе. Посмотри на меня, отмени меня, ты в своем мире бетаешься в каких-то своих идеях, опять креативных. То есть он может спорить, он может покритиковать, но он из каких-то личных побуждений сам по себе. Его интересует суть, ему интересна какая философия, религия, юриспруденция. Человек достаточно изобретательный. У него как кубик-рубик вот у меня сейчас по ассоциации идет, вот так мозг вообще со Очень часто это люди искусства, это ученые, это биологи, какие-нибудь физики, электронщики. То есть он имеет терпение, он более так вот сфокусировать свои действия, не гонится за кучей таких-то отвлекающих факторов. Он эрудирован, он много читает, он много размышляет, причем помнит в подробностях все то, что читал. Несмотря на интуицию, несмотря на то, что почерк может быть неподробным, а очень даже прошенным, тем не менее, может предвидеть итоги. Стоит ли начинать что-то, и если да, то как лучше это сделать. Очень ценный в плане оценки риска, чего бы то ни было. Советчик, как не рискуя сделать что-то, поступить в какой-то ситуации, чтобы избежать подвохов, может это все отмечать более рациональным, более экономным, но не скупердяй, добросовестный, часто исполнительный, пунктуальный, но это для него не самоцель, а если действительно это нужно. Как правило, не конфликт не с чувством юмора, Из этих конфликтов как, да, между пальчиками протечку, Слабые стороны. Скептик. Он подмечает любые-любые противоречия. Какие-то несостыковки. Может быть подвержен колебаниям. Может быть подвержен сомнениям. Может не доводить начато до конца. Может быть, осторожен, может быть, нерешителен там, в своих начинаниях, и в завершении. Может быть, и прямо, вот уверен в своей правоте и будет пытаться доказать какими-то фактами. И вот, собственно, наш почерк. Что мы здесь выделим? Заметьте, кстати, не очень хорошие вещи в подписи, во-первых, и дата с Я бы, кстати, организацию здесь хорошую, вот именно в данном почерке, я, несмотря на более-менее такой ровный строк, я бы организацию здесь хорошую не назвала бы. Посмотрите, что здесь. Где у меня Сужающиеся поля. Здесь вообще что-то такое непонятно петляющее. Строки более-менее ровные, если на макро смотреть. А если на микро, здесь... Посмотрите, разброс здесь практически не развит. Мелкий размер. Разброс не дотягивает. Но что касается более приземленной, да. В форме более скелетообразные буквы. Меньше читабельность. Если бы была бы здесь этика, они были округлые, какие-то более мягкие, более читаемые, были бы буквы. Здесь все-таки вот какие-то такие скелетообразные элементы, свистопляски. Очень интересно пишет интуит, на самом деле. И подпись меня очень смутила. Да? Вот несмотря на весь свой потенциал вообще, что с человеком происходит, боится очень много как-то, да, одну только подпись, если взять, посмотрите, что он здесь понакрутил что-то непонятного, как-то не ведет, так, там на деталь, потом, и ответственности боится, и как-то, ой, смотрю, в углу, тем не менее, свое авторитетное мнение он где еще, еще. В общем, как-то вот так. Вот, да, что у нас получилось. Какая-то вообще улитка. Спрятался, закрылся. Несмотря на то, что собирает вокруг себя огромное количество людей. И действительно, я ему когда стала рассказывать да, о том, что не всем бывает понятен. Он журналист занимается, спортивной журналистикой. Он любит очень футбол, пишет на эти темы очень много всего. Тем не менее, я ему когда сказала, он говорит, да, действительно, вот я вот говорю, мне кажется, мне понятно, вот, я говорю, а многие меня не понимают. Нет, и вот с этим есть проблемы, потому что, да, действительно, здесь сочетабельность, какие-то вот свои, свой мир, куда пойдет человек, где-то вот там он. Все вот такие вещи. Интересно я прошел на сектор в 87 году. Начинает про футбол, скатывается на льва Гумилева и совсем вот не про то, с чего начинал. как мысль уходит у человека интересно.